Что если это бессмысленно? Что если ты ошибаешься? Ты ничего не сможешь сделать. Что если не ошибаемся? Вечь никогда не будет твоим. Что если это конец? Это просто западня. Это просто бессмысленный ты. Ты была одурачена ранее, ты можешь быть одурачена снова. Тебя просто проверяют. Ты не Это просто их игра с тобой. Ты никогда не знаешь, что будет происходить дальше. Я хочу рассказать тебе историю о боге Севериан по имени Бальдер. Он был вторым сыном Одина, и он был красив, добр и мудр. Всем он был хорош, хорош чертами, говорил хорошие слова, хорошо судил обо всем. От него исходил свет, и говорили о нем только хорошее. И он был первым из богов, которому суждено было умереть». так далеко, но мост сломан. Тебе никак не починить его. Что ты будешь делать теперь, Сенла? Лицо. Лицо, Маска. Что это? Что она видит? это это то же место другое это другой мир она другое он ярче он лучше мост он не сломан он цел что случилось мост цел Северяне рассказывают такую историю о смерти Бальдра. Все началось с мрачных снов. Ночь за ночью у Бальдру снилась его собственная смерть. И боги стали бояться за его жизнь. Поэтому мать Бальдра заставила все существующее на свете. Огонь, воду, железо, камень, землю, дерево, животных, птиц, змей, яды, болезни. Поклясться, что они не причинят Бальдру вреда. И один за другим. Они все принесли клятву. И мать Бальдера стала хвастаться. Ни оружие, ни дерево не принесут ему вреда. Только Локи, отец Хеллы, увелительница Мёртвых, был недоволен. Диллин был здесь. Дилен. Мы почти рядом. Вы знаете, братва, что это единственное тихое место во всем видео, где мы сможем пообщаться. Что все остальное место занимает глаза? Ну, а? Да, в прошлом видео их уже почти не было. Опласпейер в прошлом видео отдохнул, а теперь ему придется поднапрячься. Ребят, может быть, это и хорошо даже. Что? почему? Ну, по-моему скромному мнению, наши разговоры немножко портят атмосферу. Ой, да ладно тебе. Вообще, Я в а что ты Нам все видео на сложных что чтобы да ладно, Не кипишуйте, но немножечко будет серьезнее, видеть, чем обычно. Да, в прошлом видео поразвлекались. Хорошо, а, принципе, резонно. Может, хотя бы попросим поставить лайк, хотя эти видео никто не смотрит. Вот да не чем? надо помогать. А тем более а? это не поможет. Ладно, просто замолкаем. Мы наслаждаемся атмосферой. Врата открыты, пройди сквозь врата. Пройди через них. Это опасно. Следуй туда. Что с вратами? Куда они приведут тебя? Безопасно. Диллиан, Диллиан, вон он, он, вон он. Чего ты ждешь? Быстрее, найди путь к нему иди, иди к нему. Он исчезает. Дилейн, не, не потеряй, потеряй его. Это случалось Диллиан, уже слишком много раз, позволяло ему исчезнуть. Диллиан, Диллиан, быстро. быстро. Где он? Куда он делся? Он не в том мире. Он не здесь. Она не в том мире. Он не в этом мире. Он в другом, он в другом, он в темном, темном, темном. Когда-то мир казался таким простым, белый и черный, тьма и свет. А между ними тонкая черта, которую мы придумали сами. Дилия научил ее смотреть дальше, отглядывать сквозь трещинки и видеть огромный красочный мир, свободный от мрака. И Сенуа исследовала новые пути к неизведанному. Но он не здесь. Пропал. He's he's в в тёмный в тёмный он не пропал мире. нужно вернуться в том мире? Боги радовались и веселились и, и развлекались тем, что бросали в Бальдра копья и камни. Сбили его мечами и топорами. Но что бы они ни делали, ничто не приносило ему вреда. Боги не уставали поражаться этому чуду. Тогда Локи превратился в женщину и спросил мать Бальдера. Правда ли, что все в мире поклялись не причинять ему вреда? Я не просила кляться маленькую Амеллу, призналась мать Бальдера. Я решила, что она еще слишком мала. О, боги. Дивиан не знает, кто убил его. не знаем. Я тебе нужно было слушать своего отца когда у тебя был шанс почему ты не слушал его его любовь мучила тебя. куда ты ведешь меня он наверху. он наверху как ты попадешь наверх есть, есть путь. путь тебе нужно найти путь есть, есть путь наверх. наверх найди путь она может сделать это. и почти там может найди наверх, наверх. Локи сделал за милый дротик Локи И пошел к богам, которые метали в Бальдра разные вещи Слепой бог Хетт Хет тоже был там Локи спросил его, почему он ничего не делает Хетт ответил Я не вижу, где стоит Бальдер. А даже если бы я мог видеть, оружия у меня все равно нет Локи ответил Вот тебе дротик Я скажу тебе, где он стоит и Хёд метнул дротик из-за милых Бальдера. Дротик пронзил его, и ко всеобщему ужасу Бальдер был убит. И за это был убит Ихёд. С тем, что он любил. Прошли годы с тех пор, как она покинула отца. Она много тренировалась вместе со своим другом, деревнем. Она видела вещи, которые больше не видел никто. Образы, формы, движения. Благодаря интуиции она стала исключительным воином. Дружба переросла в любовь, но тьма по-прежнему маячила где-то рядом. Так она оказалась между двух миров. Миром Земли, своего прошлого, и миром она своего будущего. Двумя реальностями, раздирающими ее душу. Ей нужно было послушать своего отца. Почему она не послушала своего отца? Она думала, она может победить свою тьму. тебя нет времени на это поторапливаться. Эти руны, эти руки ничего не значат. Эта всю часть запоминет. Они послали и тебя на эти испытания, чтобы отвлечь. Они послали и тебя и делать. собираются послушать. Что, что, если эти испытания ничего не значат? Боги могут тебе... Ничего, ничего для нет. тебя. Что, если они не приведут тебя ближе к Диллиану? Уже только дальше отдельно, и ты позволяешь Но, тебе что, если эти испытания должны делать. только сделать тебя слабее? Ты, будешь... Ты виновна перед своей любовью, потому что он поверил в тебя. Северяне рассказывают о том, как боги горевали об Альдере. Его тело хотели сжечь на корабле, но корабль был слишком велик, боги не сумели столкнуть его в воду и послали за великаншей. Она прискакала верхом на волке, гадюки были ее вожжами. Великанша столкнул корабль с Бальдером в море с такой силой, что земля затряслась, а котки, бывшие под кораблем, загорелись. Когда жена Бальдера увидела, как его тело несли на корабль, ее сердце разорвалось от горя, и она умерла. Ее положили рядом с мужем и подожгли погребальный костер, чтобы отправить в мир мертвых Хельд. И все же боги. Не пожелали смириться с его смертью. Ты виновна. Ты всегда была виновна. Стой, Ты помнишь, как он прикасался к тебе? Что если они только для того, чтобы тратить твое время, задерживают тебя минута за минутой? Она думает, Что она, она думает, она делает? Она думает, она особенная? Не особенная. <с она может найти смысл в этом Они ничего не значат. Никакого особенного значения. Просто тратит свое время. постоянно тратишь свое время. просто испытывают тебя, Играют с тобой. Что если боги смеются над ней? Просто пудрят ей Это не будет богом спасению это будет. Сраженные горем, боги послали Хермода к Хелле, чтобы он упросил ее отпустить Бальдера домой. «Все боги плачут», — сказал он. «Правда?» — спросила Хела. «Посмотрим, правда ли о нем горюют. Если каждое существо в мире оплачет его смерть, я позволю ему вернуться к богам. Но если откажется хоть одно существо, Бальдер останется у меня». Боги разослали посланников повсюду. «Плачьте о Бальдере! Плачьте, он выйдет из Хель!» И заплакали все. Люди, звери, земля, камни, деревья, металлы. Все на земле плакало, кроме одной великанши, которую нашли в пещере. «Бальдер не был мне другом», — сказала она. «Пусть Хели останется то, что ей принадлежит». Северяне говорят, что на самом деле, Локи превратился в эту великаншу. Телеран на меня есть поглядье. Каково я хочу чувствовать любви столько силы. Теренутили из-за всех сил распилющего. Проклятия не отменить. Тьма. У тебя больше нет шанса на любовь. Никто больше тебя не полюбит. Да, никогда снова ты останешься. Это все твоя вина. Это все твоя вина. Ты пролетал. Что, если это бессмысленно? Что ты делаешь? Воспитания бессмысленны, надо идти другим путем. Почему ты думаешь, что ты заставишь это работать? Ты продолжаешь видеть друга, ты на везде. Везде. Что, если они не настоящие? Что, если они на самом деле ничего не значат? Это заподнял боги врали. Ты думаешь, они что-то значат, но на самом деле боги играют с тобой. Они что-то значат только в твоем сознании, но ничего не значат в реальной жизни. Боги. Ты не можешь читать этот язык, ты И не понимаешь. Зима, ты еще руха. помнишь, как чувствовался в когда время грохнется, ничто больше тебя. Так что, так что, А Диллиан мёртв. Не, не, не знаю, что ты мертв. Диллиан! Будь очень, очень осторожна. Диллиан никогда по-настоящему не заботил Нижний мир. Он мрачно глядел на друидов, как и ее отец, Зимбль. Думаю, он перенял это у своего отца, вождя, который верил только в то, что он видел. А судьба одарила его слепотой. В объятиях Дилина она чувствовала себя в безопасности. Она училась смотреть его глазами, и медленно, тьма, так крепко сковавшая ее, начала отступать. иди к нему. Идти к нему вот так. Быстрее. Быстрее. Это небезопасно. Ты упадешь. Ты можешь упасть осторожно. Не Смотри вниз. Нет, она не упадет. Она сильная. Она твердая. Она может сделать это. У тебя получится, Сенуа. Вот так. Быстрее. Быстрее. Да, нет, а он... нет! А -а -а -а! Куда он пропал? Это твоя вина, он пропал. Ты потеряла его в море. Ты потеряла Ты потеряла его он воде. в воде. Он Твой отец не может понять, что такое твоя тьма. Он не может смотреть на мир твоими глазами. Никто не может. Мой отец родился слепым, и он даже представить себе не может, на что похожа ночь. Это слово также ничего не значит для него, как и слово «свет». И что же, если кто-то боится темноты? Нужно излечить его от страха, отняв зрение? Согласилась бы ты отдать тот чудесный мир, который только ты одна можешь видеть, просто чтобы избавиться от своих кошмаров? Может быть, такова цена за дар, данный тебе богами? Дар, который делает тебя совсем особенной для меня. Это просто еще одна часть человека, которого я люблю. Я бежала в дикие земли, чтобы защитить тебя от своей тьмы, потому что я люблю тебя, но я сделала только хуже. Мне так жаль.